Всем привет, меня зовут Свинцитская Елена, и сегодня очередной урок по работе с партнерскими программами. Итак, начнем. Я покажу сегодня несколько вариантов продвижения. Продвижение своей группы ВКонтакте и продвижение партнерских ссылок тоже через соцсеть ВКонтакте. Это абсолютно бесплатно то, что я сейчас покажу. Для этого нам понадобится естественно, регистрация ВКонтакте. И э, регистрация на одном интересном сервере vkmix.ru э, Регистрация очень простая, ввели логин, пароль и э, вставили данные своей почты. Перед вами открывается вот такое окно. Единственное, чем оно будет отличаться от моего, здесь будет оранжевая так, такой квадратик оранжевый, где получите 10 баллов бесплатно. Да? Нажимайте обязательно на него ежедневно и у вас будет добавляться 10 баллов. Что это за сервер? Это сервер по раскрутке всего, чего, что касается контакта. Мы можем выполнять здесь задание и получать баллы за это задание. К примеру, нажимаем на «Мне нравится». Нам заплатят 1 балл. Насчитают, заплатят, как хотите, так и. Если мы поставим класс на эту фотографию, мы ставим на нее класс. И нам засчитали 1 балл. На нашу страницу это никак не повлияло, но мы заработали только что один балл. Сейчас я расскажу, куда эти баллы мы с вами будем тратить. Дальше. Мы можем вступать в сообщество. Вот, допустим, вступаем в сообщество. Вступили в группу. Все, мы заработали с вами только что 4 балла. Дальше. Посмотрим. Вопросы. В вопросах ничего нет. Друзья, вот и пожалуйста, мы можем с вами выполнить задание, нажать. Добавить в друзья человека. Все очень просто, поверьте. Нам насчиталось 3 балла. Все. но так как у меня уже здесь были баллы, небольшое количество, и задания я уже заказывала сегодня, вчера, большое количество заданий, поэтому я сейчас вам покажу наглядный пример, как добавить в группу людей. Да? Бесплатно, абсолютно. Итак, приступим. Нажимаем «Новое задание», «Накрутить участников», выбираем с вами группу, в которой мы будем это делать. Это в адресной строке копируем ссылку на группу. Стоимость выполнения мы ставим минимальную. И количество давайте поставим, сколько у нас? 175, давайте поставим 50 человек. Создать С моего аккаунта было снято 105 баллов Естественно взымается процент а, Так, мы с вами видим Сейчас мои задания да? А, ну, смотрите Я заказывала просто буквально Пару минут назад Вот 100 человек заказал. Ну, для вас специально я заказала еще 50 Для Именно специально для этого урока и давайте посмотрим, сколько добавилось, добавилось людей. Уже 3364 человека. Так, дальше возвращаемся сюда же. Новое задание. Мы с вами можем накрутить «Мне нравится», накрутить «Рассказать друзьям», накрутить комментарии друзей, голосование в вопросах. Все это мы можем здесь делать. Но единственное, что я не рекомендую, это э, убирать классы, убирать потом ретвиты, э, комментарии стирать, то есть этого всего делать не нужно. Друзей удалять, хотя не вижу смысла их удалять, потому что мы заинтересованы в том с вами, чтобы у нас было как можно больше друзей, да, э, и только, скажем так, так мы будем и продвигать свою страницу, потому что они будут читать наши новости. То есть мы в этом непосредственно тоже с вами заинтересованы. Дальше, что мы еще будем с вами делать? Давайте посмотрим на мою страницу. По поводу партнера хочу сказать еще. Так, смотрим. Обязательно страница должна быть интересна, не должна забита быть сплошными ссылками. Смотрим. Буквально 3 часа назад я заказывала э, ретвиты. Смотрим, да. Я заказала 100 ретвитов. Добавив сюда партнерскую ссылку, картинку. Уже через три часа у меня 109 ретвитов и мне нравится 129. Видим, да? На 9 ретвитов больше, чем я заказал. То есть уже пошла вирусная реклама. Кто-то передал тому, тому понравилось, тот кликнул и, в общем-то, пошло дальше. Хочу сказать, добавить еще, что э, за эти три часа уже было 160 переходов по ссылке. Это тоже большой показатель, поэтому Рекомендую пользоваться этим бесплатным методом. Для того, чтобы добавить эту ссылку, нам всего лишь на всего нужно вот сюда нажать. Не на ссылку нажимаем, а вот сюда нажимаем. Копируем опять в адресной строке ссылку на наше задание. Новое задание нажимаем. Рассказать друзьям. Редвиты точнее, да. Вставляем сюда ссылку на это задание. Баллы. И количество. Все. Все очень просто. Не буду сейчас делать, потому что маленькое количество баллов у меня. Все очень-очень просто. Все. Желаю всем удачи. Буду вам признательна, если нажмете на соцсети. И оставите комментарии. Все. Всем пока.